Ребят, всем привет. Всем привет, мои хорошие. Сегодня у нас с вами новогодний мукбанг. Ребят, я сразу извиняюсь за эхо. Эхо есть, потому что я снимаю частично на балконе, чтобы был хороший свет. Поэтому буду говорить тихо. Надеюсь, у вас не сильно расстроит мое эхо. Фух. Если честно, переживаю. Я, смотрите, сегодня в очках после катания пришла, не завтракая, ребят, я очень хочу есть, очень. У нас сегодня с вами килограмм оливье, моя любимая мимоза, селедочка под шубой, котлеты по-киевски, картошечка, капустка. Давайте начинать, ребят, я просто очень хочу есть. Сегодня будет такой видос. О любая а, булочка с урой. Сегодня будет много чавкающих звуков. Возможно, будет слышно машины за окном. Сейчас погем чуть-чуть все вам расскажу, что произошло. Очень вкусно. Вы знаете, я вам снимаю Сочи. Мы находимся на горнолыжном курорте. Курорт называется Красная Поляна. Единственное, все хорошо, да, все идеально. Единственное, нет снега. Мы тут уже третий день и сегодня покатались первый раз. Потому что очень большие очереди, так как, как бы мы находимся вместе под названием «Красная поляна». Это в целом как бы курорт, в которых входит три горнолыжных комплекса. Это вот «Красная поляна», «Газпром» и «Роза хутор». В этом году очень мало снега, поэтому все другие курорты, кроме вот Красной Поляны, закрыты. Оливье очень вкусное, поэтому не все остальные курорты закрыты, все люди здесь находятся. Мы ездили также кататься в прошлом году. И мы прекрасно покатались. Вообще не было ни очередей. В этом году ужас. Ужас в том, что невозможно покататься очень много людей, очень много желающих. Мы сюда еще приехали буквально на три дня. Ну, как бы, ничего страшного. Приедем в следующий раз. Ну, конечно, немножко обидно. Давайте попробуем. Калилету по-киевски. Видите, сколько масла. Обалдеть. Хочу вам просто показать. Вы не увидите, наверное, там реально маслом. Как, как, знаете, в таком стаканчике. Честно, немножко скучаю по Москве. Потому что в Москве все-таки ощущаешь Нового года. Тут же вокруг нет снега. Я сниму и покажу. Вокруг нет снега. И от этого ощущения Нового года нет. То, знаете, тут как будто бы осень. Прекрасные котлеты по киевским Вы знаете, интересно, что есть люди, которые живут на юге. И у них, в принципе, я не знаю, как у них получается создавать новогоднее настроение. Все-таки мой любимый сват. Это Оливье и Мимоза. Еще, естественно, тут не совсем удобно снимать. Вот я сейчас говорю в полголоса, потому что реально эхо. Реально сильное эхо. И нет цвета. Ну вот я снимаю при обычном дневном свете. Я говорила в предыдущем видео. мы поехали сюда на машине. В целом, на машине очень удобно. Потому что ты можешь куда угодно поехать. Ну и в целом. Мы изначально думали, что поедем в Москву на Новый год. По итогу решили, что скорее всего останемся здесь. А Жестко уже поедем после именно самого Нового года. И я сама не умею делать как по-киевски. Это, наверное, одно из блюд, которые я никогда не пробовала делать. Вы знаете, такое настроение, что. В Москве я очень активно записывала свой телеграм. Здесь же как-то, не знаю почему, но настроения именно активно записывать видосы а в телеграм нет. Сейчас я выгоню собаку, потому что она надоела. Вы знаете, вот у нас дома там окрашена, елочка стоит. Все такое прям, ну вот прям, да. А тут, ну как-то все зеленое. В этом году очень тепло. Как я поняла. И нет осадков. Короче, сегодня пошла я на гору. Думала, покатаюсь. Мы пошли прям рано. К 8.30. И по итогу я вот к часу дня съехала раз, раз четыре, не больше. И типа, знаете, как там, ты съезжаешь пять минут, потом полчаса стоишь в очереди на подъемник. 10 минут поднимаешься на подъемник, потом опять спускаешься пять минут и вот так вот по кругу. Если честно, в этот раз мне вообще не понравилось. Но, вы знаете, я не расстраиваюсь, потому что тут, ну, в принципе, горный воздух. Можно походить, погулять. Какая-то смена обстановки. Ну, не получилось покататься. Приедем еще раз. Конечно, я думаю, тут очень многие люди в обломе. А как вы? Как ваше новогоднее настроение? Чем занимаетесь? Наверное, очень многие сейчас дорабатывают. Чтобы быть на праздники... Ребят, сегодня решила сделать вот такой вот обалденный стол Как вам? Ну, единственное, я когда стала уже снимать Поняла, что тут ужасное Ужасное эхо И вот с этим ничего не сделаешь Вы знаете, тогда у нас сегодня, типа, будет что-то с Майором. Давно мы с вами не виделись. Хотелось немножко поболтать. Пъелось. Ну вот не знаю, в общем, здесь какое-то такое настроение, очень спокойное. Не хочется никуда бежать, ничего делать, знаете, такого прям. Даже не хочется самку слушать. Делал в и похоже перегрел. Вернусь в Москву и буду более активно снимать. Тут честно так не получается. Кстати, я хочу выложить такое, знаете, видео, лайв, как раз таки про эту поездку, больше рассказать, показать. Ребят, я наелась. Мы с вами съели где-то полкило оливье, но и остальное вот так понемножку. Мне оливье понравился больше всего. Очень свежий, с колбаской, прям то, что надо с детства. Я вас поздравляю с наступающим Новым Годом. Надеюсь, что в этом году мы с вами еще увидимся. Подписывайтесь на мой телеграм. Там мне больше. Целую.